Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Бовт Наталья. Сегодня займемся пилатесом. Это занятие вы можете использовать для пробуждения, как утреннюю гимнастику, а также для снятия напряжения после рабочего дня. Итак, начнем. Делаем глубокий вдох через нос, вытягиваемся головой и руками, на выдох, расслабились. Снова глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка, пытаемся стать выше ростом. Выдох. Снова на вдох вытягиваем позвоночник в одну прямую линию. На выдох расслабились. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Вытягиваемся, поднимаемся на высокие полупальцы. На выдох опускаемся на пятки. Снова глубокий вдох, подъем на пальцы, потянулись вверх, выдох. Снова глубокий, глубокий вдох, поднимаемся на пальцы, выдох, хорошо, снова делая глубокий вдох, поднимаемся, остаемся вверху, поочередно опускаем пятки, хорошо, подключаем мышцы ног в работу, чуть ускоряем темп. Потянулись вверх, на выдох, ноги на ширине плеч, руки в стороны, тянемся поочередно в одну, в другую сторону. Живот обязательно втягиваем в себя. Таз удерживаем на месте и делаем наклоны в сторону. Рука через верх. Живот подтянут. За последним разом остаемся и проворачиваем два плеча параллельно полу, возвращаемся обратно. Следим таз, удерживаем на месте, только от поясницы проворачиваем корпус. Хорошо. И последний раз возвращаемся и делаем тоже в другую сторону. Четыре раза наклоняемся вниз. Таз удерживаем на месте. Обязательно головой и рукой вытягиваясь через верх, наклоняемся в сторону. За последним разом остаемся в этом положении. Проворачиваем два плеча параллельно полу. Таз удерживаем в одном положении. Хорошо. Возвращаем руку в исходное положение. Плечи по кругу назад. Делаем наклон, поднимаем руки перед собой вперед. Затем разводим параллельно полу в стороны. Опустили и поднимаемся вверх. Снова наклон. Руки в стороны. Опустили, поднялись. Показываю сбоку. То же самое. Наклон руки перед собой. Разводим в стороны. Опустили, подъем. Снова. Хорошо, отводим руки назад через стороны, вытягивая из плечевых суставов и возвращаем обратно. Именно вытягивая руки через стороны, живот подтянут головой, тянем позвоночник вперед, живот подтянут напряжен. Отводя руки назад, старайтесь лопатки собрать вместе. Хорошо. Опускаем руки и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов, делаем глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся. На выдох опускаем голову, две руки сверху и через верх, приподнимая каждый позвонок, наклоняемся вперед. Выравниваем руки, ставим ладони на пол и проходим по коврику вперед опускаем таз на пол разворачиваем плечи слегка закидываем голову медленно возвращаемся обратно и округленной спиной поднимаемся вверх снова делаем глубокий глубокий вдох потянулись как можно больше вверх, на выдох опускаем голову, две руки сверху и через вверх, приподнимая каждый позвонок, наклоняемся, затем проходим руками вперед, опускаем таз, живот втягиваем в себя, раскрываем позвоночник и внутри делая прогиб, затем возвращаемся обратно и округленной спиной медленно поднимаемся вверх, снова Делаем глубокий-глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся, затем опускаемся постепенно округленной спиной, закручиваясь, выравниваем руки, проходим вперед, опускаем таз, слегка голову назад, возвращаемся и снова округленной спиной, поднимаемся вверх, голова опущена, Мышцы шеи расслаблены и снова сделали глубокий-глубокий вдох, потянулись вверх. На выдох опускаем голову, закручиваемся, руки на коврик, проходим вперед, опускаем таз чуть ниже, чем плечи. Принимаем положение планки, головой вытягиваемся вперед, копчиком назад. Затем поднимаем правую ногу, сгибаем в коленном суставе. Удерживая положение планки, работаем ногой, коленом касаемся пол, затем... Стопу выталкиваем в потолок. Нога все время согнута. Коленный сустав не разгибаем. Затем выравниваем ногу. Делаем глубокий вдох. И на выдох лоб и колено стараемся соединить. На вдох вытягиваемся в разные стороны. На выдох лоб колено. Снова потянулись в разные стороны. Выдох. И снова вытягиваемся вдох. Выдох. Опускаем колено на Делая глубокий вдох, проворачиваем корпус, правой рукой тянемся в потолок, набираем полную грудную клетку и на выдох, втягивая живот, прокручиваем корпус. Снова глубокий-глубокий вдох, на выдох вниз и снова глубокий вдох и выдох. Хорошо. Рука перед собой в упор. Ладони под плечевыми суставами. И все то же самое делаем левой ногой. Касаемся пол. Выталкиваем в потолок. И еще. Удерживая положение планки, поясницы не прогибаемся. Головой тянемся обязательно вперед. Выравниваем ногу. Вдох. И на выдох лоб и колено соединяем. Снова выдох. И потянулись в разные стороны. Вдох. Снова выдох. Вдох и еще выдох. Опускаем колено. На вдох, проворачивая корпус, набираем полную грудную клетку. И на выдох, втягивая живот, прокручиваем корпус. Снова рука в потолок. Вдох и втягивая живот. Выдох. Снова полную грудную клетку набираем. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Поставили руку в упор перед собой, выравниваем две ноги, удерживаем положение планки, затем добавляем голеностоп в работу. Хорошо, опускаемся на колени, садимся на пятки, расслабились. Медленно поднимаясь на колени округленной спиной, тянемся вверх, снимая нагрузку с поясницы, затем опускаемся на пятки и прогибаясь, проезжаем вперед. Остаемся лежать на полу, лоб опускаем на кисти рук, поочередно поднимаем прямые ноги, живот подтянут, грудь не приподнимаем, не сутулимся. Стараемся головой утянуться вперед. Хорошо. И две ноги на выдох. Вдох. Как можно выше выдох. Вдох. Грудью прижимаемся к коврику. Опустили. И снова. Хорошо. Затем, проворачивая корпус, выравниваем одну ногу. руку, поднимаем вверх, затем вторую и опускаемся. На вдох, раскрывая грудную клетку, рука вверх, на выдох опустились, снова вдох. Выдох, продолжаем. Хорошо удерживая две кисти на уровне лба поднимаемся вместе с согнутыми руками старайтесь расслабить ноги расслабить ягодичные мышцы поднимаемся только за счет мышц спины выравниваем руки и поднимаем противоположную руку и ногу, делая глубокий вдох. Подъем вверх, на выдох, опустились. Поменяли руку, ногу, вдох и опустились, выдох. Каждый раз меняем руку и ногу. Голову назад не закидываем, вытягиваемся головой обязательно вперед. На вдох вытягиваемся, выдох и снова подъем, вдох, выдох. Двумя руками, двумя ногами вверх и опустились. Также на вдох поднимаемся, выдох. Обязательно головой руками тянитесь вперед, опустились и снова вдох и удерживаем положение. Хорошо, теперь с усилием бьем напряженными руками и ногами по воде, как будто бы хотим сделать большие-большие брызги вокруг себя. Потянулись вверх и опустились на. Разворачиваемся на один бок, рука остается в упор перед собой. Прямые ноги на выдох поднимаем вверх, на вдох опустили. Лежим четко на боку, вперед таз не заваливаем. Хорошо, удерживая ноги, на весу поднимаем верхнюю, опускаем нижнюю, все время чередуем ноги. И делаем ножницы, также удерживая равновесие. Ноги прямые, напряженные, живот подтянут. Хорошо. Сгибаем колени, поднимаемся на локоть, вторая рука на бедро, на выдох поднимаемся вверх и опустились. Хорошо. И чуть усложняем, делая глубокий вдох, поднимаемся на прямую опорную Руку вытягиваемся. Рукою и ногою в разные стороны. Вдох, живот в себя. Выдох. Снова потянулись в разные стороны. Вдох. Выдох. Живот подтянут. Напряжен. Вдох. Выдох. На вдох. Подъем. Рука за головой Поднимаем прямую, напряженную ногу. Выдох. Вдох, тянитесь ногой вперед, как будто вы хотите вытянуть ее из тазобедренного сустава. Хорошо. Оставили ногу, стопою вперед, пяткой. И носочек натягивая, отводим назад. Пяткой вперед, носком назад. Нога движется параллельно полу, таз удерживаем на месте. Хорошо, опускаем. Ногу выравниваем вторую, выравниваем руку в потолок, сделали вдох и на выдох втягивая живот, снова прокручиваем корпус еще вдох и вниз, выдох еще два раза. Опускаем руку, опускаемся сами. Складываем ноги перед собой, опорную руку. Поднимаем вверх, делаем глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка и на выдох наклон вниз. Потянулись рукою вперед, живот втягиваем. И опускаемся на второй бок. Руку в упор перед собой, ноги прямые. Восемь раз поднимаем ноги вверх. Хорошо. Поднимаем верхнюю, опускаем нижнюю, чередуем. Ноги удерживаем на весу. Хорошо. Положили руку на бедро и делаем ножницы. Помним, прямыми ногами лежа четко на боку. Хорошо, согнули ноги, локоть в упор, вторая рука на бедро. Поднимаемся вверх и опустились снова. Хорошо, чуть усложняем, опорная рука прямая. На вдох поднимаемся, вытягиваясь в разные стороны, выдох. Снова потянулись вдох. И опустились выдох втягивая живот тянемся в разные стороны выдох и снова глубокий вдох набираем полную грудную клетку выдох за последним разом остаемся рука за голову четыре раза вытягивая ногу из сустава поднимаем ее вверх живот подтянут нога напряжена оставили подаем пяткой вперед носком назад пяткой Вперед Наску. Назад. Еще два раза. Опускаем ногу. Выравниваем вторую. Рука в потолок. Сделали вдох. И на выдох прокручивая корпус ныряем вниз. Снова вдох. И вниз выдох. Набираем полную грудную клетку. На выдох втягиваем живот. И еще вдох. И вниз выдох. Опускаем руку, опускаемся сами, складываем ноги перед собой, опорную руку поднимаем, вытягиваемся и на выдох наклон вниз. Остались самые нижней точки и потянулись рукой. Для следующего упражнения разворачиваемся спиной к коврику, ноги на ширине тазобедренных суставов, руки в потолок. На вдох, потянулись вверх, на выдох, наклон вниз. Снова округленной спиной, выдох и вытягиваемся головой руками вверх, вдох. Снова выдох и вверх, вдох. Снова округленной, выдох. И потянулись головой до потолка, снова выдох. Остались в этом положении и прокручиваем корпус в одну в другую сторону, отводя руку назад и возвращаем обратно. Снова выдох и возвращаемся, вдох, еще выдох, вдох, корпус удерживаем под наклоном, снова поворачиваем корпус, мышцы живота удерживаем в напряжении, теперь поднимаем руки вверх и также под наклоном удерживаем себя, дышим медленно округленной спиной опускаемся вниз в этом положении делаем глубокий-глубокий вдох и на выдох приподнимаем ягодицы поясницу позвонок за позвонком затем на выдох через рот округленной спиной плавно опускаемся вниз снова сделали вдох и на выдох прижав поясницу начинаем отрывать ягодицы поясницу, позвонок за позвонком, как можно выше, снова сделали вдох, и на выдох округленной спиной опускаемся вниз, и еще раз глубокий-глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, на выдох прижимаем поясницу, медленно отрываем ягодицы, поясницу позвонок за позвонком снова вдох и на выдох округляя спину укладываем как бусинку за бусинкой позвонок за позвонком поднимаем руки направляем перед собой в потолок поднимаем согнутые ноги затем поочередно опускаем противоположную руку и ногу и меняем то же самое опускаем вниз и подъем вверх. Выполняя это упражнение, обязательно следим за поясницей. Прижали ее к коврику и больше не отрываем. Еще также продолжаем. Опускаем вдох и вверх-выдох. Хорошо. выравниваем ноги, руки и через стороны руками тянемся, собираем лоб и колени вместе. Снова в разные стороны вытягиваемся, вдох и на выдох соединяем лоб и колени. Руки выравниваем и через стороны собираемся, снова вытягиваемся, вдох и на выдох складываемся. Продолжаем также. Выравнивая руки и ноги, удерживаем поясницу прижатой к коврику. И округленной спиной раскатываемся. Снова снимаем нагрузку с поясничного отдела. Расслабляем мышцы спины. На выдох назад. Вдох. На сегодня занятие окончено. Спасибо всем, кто занимался вместе со мной. Ставьте лайк, если занятие понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!